Колено что-то болит? Да ну, вот здесь. Да? Да? Так, сейчас здесь болит? Сейчас нет. Котаронки. Так, вот. Вот пользы, да? Да. Давайте сгибайте ногу в коленке к себе. И расправляйте. Туда-сюда. Сгибайте, сгибайте через бой, через бой. Ага. Расправляйте. Еще раз сгибайте. Еще, еще, еще. Больно, да? Разгибайте. Несколько раз еще давайте. Не подымается. Силы нету или больно? Не подымается. Все, давай тогда я сам. Расслабляем. Расслабляем. Не, какая-то цепляет. Не сопротивляйтесь. Больно, больно. И еще раз в коленки. Вот так больно, да? Да. Под сторону тоже? А? В эту сторону тоже больно? Нет. Ага. Отпускаем. Отпускаем. Отпускаем. Ничего еще. еще. Двигайтесь. вот этот упор, uh -huh. она уперлась, а это полностью расслабленно, она расслабленно. Тянет здесь сейчас. Правильно так и должно быть. Но без особой боли, да, просто тянет. Uh -huh. Я сам сгребаю ногу, вы ничего не делаете. Mm -hmm. И вот так вот запускаем и я держу, мода не упадет. Хорош, тоже ставьте полностью. Еще, еще.